Толерантность. Это опора. Это сила. Семья. Понимание и доброта. Понимание детей и взрослых. Терпение. Гибкость. Мышления. Основа гражданского общества. Это друзья. Это быть незаконным. Соглас от твоего, надо пускать его существование. Уважение. Быть открытым к любой точке нажатия, быть готовым принять и понять другого человека и не навязывать его собственную точку зрения. Правность это быть человеком. Мир. Это полное принятие того, что жир неотъемлемая часть меня. Полное отсутствие геноцида и стремления в отношении их. То, что должно быть всегда и везде, и тогда будет мир. Быть толерантным — это принимать точку зрения каждого. Это умение уступить в одной ситуации, проявить терпение, чтобы дождаться нужного момента, и в этот нужный момент изменить сознание всех. Это уметь поставить себя на место другого. добро